Сегодня в повестке работы Думы находится ряд важных законопроектов и в третьем чтении, и во втором, и в первом. Ну, в частности, значит, есть закон, касающийся проведения выборов депутатов Государственной Думы и выборов на других уровнях. Мы голосовали и в первом, во втором чтении. Против этого закона, потому что он вводит дополнительные ограничения на участие граждан, на их право избираться и быть избранными значит, в органы государственной власти, представительные и муниципальные. К сожалению, во втором чтении данный закон не улучшился, а ухудшился, на наш взгляд, потому что он распространился с депутатов Государственной Думы на все уровни представительной власти. Да, была попытка со стороны комитета и со стороны авторов законопроекта уточнить поправками понятие «причастность к деятельности экстремистских организаций», по которой мы задавали вопросы, кто это будет устанавливать и что это за причастность, которая потом не даст права человеку баллотироваться значит, в депутаты. Ответ получили этими поправками, суд будет устанавливать, определены некоторые параметры, но на наш взгляд все равно очень большой момент волюнтаризма, субъективности в оценке остается, получается даже так, что... Человек, не зная, допустим, что данная организация признана экстремистской, что-то перепостил э, в социальной сети, в интернете и, и, или в поддержку написал каких-то идей, и все, он может быть объявлен причастным. То есть, конечно, это достаточно размыт, размытая, расплывчатая формулировка. И на наш взгляд э, нельзя далее ограничивать права людей, права граждан выдвигаться, быть избранными в органы государственной власти и местного самоуправления. Есть из числа законов первого чтения, допустим, в сегодняшней повестке дня, закон, касающийся изменения концессионных соглашений. Речь идет о том, чтобы предоставить право значит, организациям, хозяйствующим субъектам, в аренде которых находятся теплосети, водопроводные сети, горячее холодное водоснабжение, водоотведение, чтобы предоставить право переводить договора аренды в концессионные соглашения. Может быть, здесь есть хороший момент, что записывается обязательство, инвестиционное обязательство для будущих концессионеров – но в целом мы считаем, что этот путь не может быть магистральным для развития инженерных сетей, которые находятся в ужасающем состоянии во многих регионах России. 60-70% износ этих сетей досчитывает. И, как правило, концессионеры инвестициями не занимаются, они просто извлекают прибыль. Попытка привязать работу концессионеров к обязательным инвестициям правильная, но это все-таки путь. Не, не тот, которым надо идти. Наша фракция категорически считает, что главное, что все эти сети, все эти системы жизнеобеспечения, они должны находиться в государственной, либо в муниципальной собственности. И только тогда возможен контроль, возможна ответственность, возможно решение серьезных проблем. И еще об одном законе скажу, который мы будем поддерживать. Мы всегда поддерживаем то, что касается развития сельских территорий. И сегодня один из законов ⁇ это внесение в ряд законодательных актов Российской Федерации, касается понятия сельский туризм, агротуризм. И это может принести определенные плоды с точки зрения развития как туристической деятельности, так и социального развития сельских территорий. Мы полагаем, что... Сельский туризм имеет право на существование, он реально существует. Я вот Краснодарский край представляю как депутат. У нас есть эти объекты, скажем, в связи с виноградарством, с некоторыми другими видами сельскохозяйственной деятельности. И это можно было бы развивать. Хочу обратить внимание, что, кстати, на наш взгляд, вот тут рядом совсем с Москвой есть хозяйство, совхоз имени Ленина, которым руководит Павел Николаевич Грудинин. Там есть объекты, которые можно рассматривать как объекты сельского туризма, детского сельского туризма. Это очень важно с точки зрения профориентации детей и школьников, повышения их интереса к сельскохозяйственной деятельности. Поэтому данный закон, поскольку он определяет некоторое, так сказать, новое направление развития и дает возможность развиваться селу, мы будем поддерживать. Ну, однако, есть к нему определенные замечания, которые выскажем в ходе обсуждения. Вчера в Государственной Думе развернулась серьезная дискуссия по поводу межбюджетных отношений. Я хочу отметить, что Государственная Дума седьмого созыва прошла серьезный путь в оценке справедливости отношений между федеральным центром и регионами. В начале созыва всего несколько депутатов говорили о том, что эти отношения несправедливы. И нам приходилось буквально пробиваться через стену непонимания правительства и некоторых депутатов. Сейчас практически многие депутаты оценивают эти отношения как несправедливыми. Об этом говорит председатель Государственной Думы, об этом говорит президент. И, конечно, это вселяет надежду. Вчерашний законопроект наша фракция поддержала, потому что он серьезно улучшает отношения, серьезно решает проблему закредитованности регионов. Я напомню, что сейчас совокупный долг регионов составляет более 2,5 триллионов рублей. При этом за последний год он вырос на 20%, что, конечно, вызывает серьезную тревогу. Но для того, чтобы реально решить проблему, нужно более системные меры. Для... Регионы берут кредиты, потому что им не хватает собственных доходов. Во-первых. Во-вторых, федеральный центр постоянно, постоянно передает им полномочия, которые не обеспечены деньгами. Я напомню, что, э, э, что еще 10 лет назад регионы оставляли у себя больше половины тех, доходов, тех налогов, которые, которые собираются в регионах, около 60%. Сейчас оставляют 44%, то есть меньше половины. И каждый год... Федеральный центр приведет полномочия, которые не обеспечены деньгами. И здесь можно привести пример с лесными полномочиями, в частности с полномочиями в сфере тушения лесных пожаров. Эти полномочия федеральные, они переданы на региональный уровень и должны быть полностью обеспечены федеральным финансированием. Но обеспечиваются они всего лишь на 20-30%. И это является причиной тех пожаров, которые мы видим, которые каждый год растут. И, конечно, когда леса, леса горят, регионы э, вынуждены тушить их, во-первых, за свой счет, а во-вторых, брать кредиты и это в том числе является причиной роста закредитованности. Конечно, эту проблему нужно решать системно, и у нашей партии есть системные предложения в этой сфере. В частности, мы предлагаем вернуть регионам 1% налога на прибыль, который не так давно был изъят у регионов. Мы предлагаем перераспределить в пользу регионов часть, часть НДС, и это будет, это будет системным решением проблемы. Пока мы здесь натыкаемся на непонимание со стороны правительства. Но мы считаем, что большая дискуссия на эту тему начата, и совместными усилиями мы приведем к тому, что отношения между федеральным центром и регионами будут более справедливыми.